Всем привет! В этом выпуске канала Гринч мы расскажем, кто главный пластиковый загрязнители планеты, что такое бренд аудит и как он поможет остановить пластиковый коллапс. В общем, приготовьтесь узнать, кто виноват и что делать. Сейчас уже почти все знают, что пластик вреден, он душит планету, и хорошо бы им пользоваться поменьше. Но если среди ваших знакомых есть сомневающиеся, то эти цифры их точно убедят. Пластик в нынешнем виде придумали и стали производить в 1950 году. И за первый год произвели 2 миллиона тонн. К 2018 году этот объем вырос до 8 миллиардов 300 миллионов тонн. Не забывайте, что пластик очень легкий материал. И тонна пластика это довольно много. Такие объемы даже трудно представить. И только 9% из всего этого пластика человечество переработало. 12% сожгло, а 79% захоронило, то есть просто выбросило. Попадая в природу, пластик разлагается на очень маленькие кусочки, микропластик. Уже сейчас в мировом океане 5 триллионов кусочков этого микропластика И каждую минуту туда сбрасывается еще один грузовик пластика Если вы думаете, где я, а где мировой океан, то мы вас разочаруем Вы наверняка едите рыбу или морепродукты И вместе с ними вы наверняка съедаете частицы пластика Даже если вы не едите морепродукты, вы уж точно пользуетесь водопроводной водой А может быть даже и пьете пиво Так вот, и там, и там нашли частицы микропластика чтобы понять, откуда берется пластик, проводят бренд-аудиты. Это такие уборки, когда волонтеры смотрят, кто произвел собранный мусор. Первый бренд-аудит провели в 2017 году на острове Свободы на Филиппинах. Это болотистая местность, заказник для мигрирующих птиц. И там почти сплошным слоем лежит пластиковый мусор. После уборки оказалось, что лидеры среди этого пластикового мусора крупнейшие компании по производству разных продуктов Nestlé, Unilever, Coca-Cola и другие. 15 сентября 2018 года в день международных уборок состоялся мировой бренд Аудит. Участвовали 6 континентов, 42 страны. 9000 волонтеров провели 239 уборок. Четыре из них, кстати, прошли в России. В нашей стране первые места в пластиковом загрязнении заняли Coca-Cola 16% найденного пластика, PepsiCo 12%, Heineken и Марс по 10%. Всего же по всему миру собрали 187 851 единицу пластика. И результаты опять те же. Впереди планеты всей по пластиковому следу. Гиганты вроде колы, пепси и юниливера. Этот отчет за 2018 год вы можете посмотреть по ссылке в описании. Мы обещали вам ответить на вопрос, кто виноват и что с этим делать. Так вот, отвечаем, виноваты все. И те, кто производит продукты в избыточной неперерабатываемой упаковке или раздает горы ненужных бесплатных пакетов. И те, кто эти продукты покупает и пакеты берет. Но ответственность компаний несоизмеримо выше ответственности потребителей. Ведь то, что производит одна компания coca колы покупают миллионы людей. И пока гиганты производства не осознают эту ответственность и не будут делать все возможное, чтобы сократить свой мусорный след, человечество никуда не сдвинется. Поэтому мы требуем от корпораций и крупнейших ритейлеров сокращение производства и использования одноразового пластика. Требуем альтернативных систем доставки, без бесконечных фасовочных пакетов. Требуем реального сотрудничества производителей, ритейлеров, государства, НКО, чтобы всем вместе решить эту проблему. Если вы согласны с нашими требованиями, обязательно подпишите манифест за отказ одноразового пластика. Не забудьте показать эту ссылку и всем вашим друзьям. Надеемся, теперь вы точно предпочтете пластиковые бутылки многоразовую альтернативу. А то может статься так, что вы будете сидеть на берегу и любоваться закатом, а ваша бутылочка приплывет к вашим ногам. Подписывайтесь на наш канал, задавайте любые вопросы в комментариях, мы на все ответим. Пока!